Женщина для меня — это целая Вселенная, это волнение, это нежность, это настоящий праздник, это переживание, это боль, это удивление. Большая благодарность и восхищение, и ощущение чуда, теплота объятий. Всегда постоянное ощущение неизвестности. Как будто то, что есть сегодня, если оно есть, может не повториться завтра. Женщина для меня – это целая жизнь, целая история, целая вселенная. И как будто одно мгновение –